принципов и приоритетов. Вот следующая линеечка из вот этих треугольничков это двигательная активность. Это та двигательная активность, способность ходить, бегать и так далее. В первую очередь. Все остальное это потом. Главное это ходить и бегать. Ходить и бегать. И бегать. Потому что когда был создан человек, никто не предполагал, что он будет сидячим, лежачим И жить в идеальном комфорте мегаполиса и, и у него необходимость ходить и бегать, стоять вертикализованно, отпадется Итак, это следующее Теперь у нас есть еще один ряд вот смотрите, вот такой ряд. Это системы, которые, то есть, это репродуктивная функция, это детородоспособность, детородоспособность. Вот это тот энергоресурс, это энергоресурс на жизненное обеспечение. Я его рисую так нулевое это энергоресурс, который нам необходим на двигательную активность это энергоресурс, который нам необходим на детородоспособность и потом у нас остается вот такой вот последний вот такой, вот такой вот треугольничек вот здесь наверху это на Умственную деятельность, на абстрактное и образное мышление, это на чувства, на эмоции и так далее. Все, что нас делает людьми и все, что у нас потом соци... социум будет с нас востребовать и требовать. Это вот такой треугольник. -то Здесь тоже вот можно вот так вот сделать и вот так. Но мы объединили умственная способность и чувственная эмоциональная вот в один такой треугольник. И теперь мы видим, что вот здесь с 20 до 30 лет у нас вот этих треугольничков, которые мы можем безболезненно расходовать на учебу на бизнес, на дружбу, да, все какие-то наши вот такие вот умственно-чувственно-эмоциональные потребности, они, их много, их вот смотрите, аж пять штук. С 30 до 40 количество этих треугольничков уменьшилось. Было 5, стало 3. А с 40 до 50 вообще остался один. Итак, хочу, чтобы вот это вот все в этом конусе убывающего ресурса здоровья поняли Мы чуть-чуть его теперь сотрем и будем, хотя можем не стирать Итак, смотрите, что происходит С 20 до 30 лет у человека здоровья много И у детей городов, и у детей медицины, все равно этот ресурс в максимально накопленном количестве. И они его значит, тратят вот сюда, на систему жизнеобеспечения. Как правило, у них еще ничего сильно не болит. У них нет проблем ни с печенью, ни с почками, ни с эндокринной системой, ни с системой желудочно-кишечного тракта. Они достаточно двигательно активны занимаются какой-то физкультурой и так далее и эти то же самое вот это израсходовали и у них еще вот такой объем ресурсов здоровья вот такой на то, чтобы они могли учиться делать карьеру, заниматься предпринимательством и так далее теперь смотрите, когда они перешли вот в эту возрастную категорию, с 30 до 40. У них от пяти треугольничков осталось только три. Но ведь они живут в обществе, которое из них этот ресурс вытаскивает. Потому что то, что у них им нужно заниматься жизнеобеспечением, вопросов нет, это их собственное дело. То, что они должны ходить и бегать, это тоже их собственная личная проблема. То, что они должны плодиться и размножаться, это тоже, по большому счету, их личное дело. А вот их умственная и психоэмоциональная деятельность, она интересует всех. Вот так. И когда мы работаем не ногами, понятно, то мы, естественно, у нас запрос на вот этот ресурс. Умственный, эмоциональный и чувственный дееспособности. И теперь, когда люди, им этого ресурса не хватает, вот здесь, и когда у них запрос, как когда-то было с 20 до 30 лет, они вынуждены социум-запрос предъявляет к ним соответствовать этому и они вынуждены залезть вот сюда, вот в эти треугольнички, которые отпущены им на родоспособность, И неудивительно, что у них эта функция начинает проседать. Если они особо активны социально, востребованные, карьерно ориентированные, бизнес-ориентированные, они залезут еще вот сюда. Когда они сюда залезли, они поставили крест на родоспособности. а когда залезли сюда, они попали в коридор вынужденной гиподинамии, потому что у них не 40, а 60, а то и 80-часовая рабочая неделя. И поэтому они работают и отрубаются, потому что у них особо сил нет. Мы еще стресс не разбирали. Теперь, как нам определить, что мы залезли не туда, куда надо? Что мы не ограничили вот этим ресурсом, а залезли... Вот в этот. Нарушается у мужчин спермогенез, нарушается расстройство там, половой функции. И у многих не только, они сначала просто не хотят этого. У них нет на это силы здоровья, они ведут ну, определенные, как бы не строят семью, не строят какие-то длительные отношения. В лучшем случае они... Вот, поддруживают, ну, и на этом все. Если у них э, есть признаки, что они просели по вот этому энергоресурсу, все эти признаки, простатиты туда, и геморрой туда, и все, что хотите, все туда, все в этот котел. Вот, если они провалились и вытащили энергоресурс из двигательная активность у них будут все признаки остеохондроза преждевременного и неравномерного старения мы будем иметь боли в спине мы будем протрузии грыжи и кучу всего остального мы залезли в святая святых ну, второго порядка это необходимость ходить бегать потому что жизнь здесь движение и ходить и бегать как бы если он не может ходить и бегать он уже инвалид вот, теперь какая степень если он может ходить до машины он как бы не инвалид вроде если он не, не может подняться на пятый этаж, он вроде бы тоже не инвалид, но на самом деле, как на это посмотреть, теперь мы берем следующий с 40 до 50, видите один остался треугольничек понятно, что ему бы уже надо было вот здесь, в 40 летнем